Это гарантированные выплаты. Вы сегодня заработали, сегодня поставили на вывод и сегодня же получили свои заработанные денежные средства на а, себе на карточку или же на платежной системы, куда вы поставили. Маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и, конечно, выгодное партнерство. Самое главное наше преимущество нашей компании это то, что. Наша компания – это сообщество взаимопомощи и благотворительности. Наша компания официально зарегистрирована. На главной странице нашего сайта есть наши документы о легализации, есть кнопки «Посмотреть документы», есть кнопка «Проверить». а Также находится наш маркетинг наших двух основных площадок. Это идеал М mini и идеал М макси. Любой пользователь интернета, открыв ссылку, всегда может посмотреть и маркетинг, и посмотреть отзывы наших партнеров, познакомиться с нашей администрацией и познакомиться с на посмотреть ролик о нашей компании. Также есть дорожная карта на главной странице, где можно посмотреть, когда а какая программа а, запущена была у нас в компании. А, самое главное, конечно, преимущество ⁇ это нет абонентской платы. Вход открыт у нас на любую площадку и в любой стол. А, также на главной странице у нас находится а, наше а, пользовательское соглашение, это оферта. А, если вы ознакомились с, нашей, с нашим пользовательским соглашением при регистрации, и вас не устраивают какие-то пункты, я вас очень прошу закрыть ссылку, не продолжать регистрацию. А те, которые полностью, все пункты, по всем пунктам мы подходим вам, а вы нам, а то, конечно, добро пожаловать. На главной странице точно также находятся все контакты с нашей администрацией и есть вход в наш, в наш главный в Телеграме, есть ну, чат компании. Самое главное, конечно, преимущество, как я уже сказала, что нет ни на одной программе у нас абонентской платы. Вход открыт в любую площадку, на любой стол. У нас работает на некоторых площадках... Трехуровневая партнерская программа. Это на основных площадках, которая увеличивает доход, во много раз доход наших партнеров. Работаем мы с такими платежными системами. Карты, все карты Российской Федерации. Pair кошелек, Perfect Money, подключена касса Frey. И, конечно, есть внутренний перевод между партнерами, который облегчает работу команд. Какие же у нас на сегодняшний день есть программы. Это программа «Идеал М-Мини». Мы стартовали 23 сентября 2021 года. А с этой площадкой она наша самая главная, основная площадка. А была и будет и всегда. 31 октября запустилась площадка микромани, 6 февраля 2022 года присоединили фабрику клонов мини и макси, 3 апреля 2022 года стартовала у нас площадка идеал M макси, это наша тоже основная площадка и весь упор мы даем только на две этих основные площадки, потому что они очень денежные, они очень хорошие и очень очень доходные. 1 июня 2022 года стартовала площадка «Хастерэк». Это бег по кругу. 23 сентября на годовщину нашей компании стартовала площадка «Идеал М-Банк». Уникальная площадка с клонопадом, с глобальной матрицей, что позволяет себе Каждому нашему партнеру позволяет наработать себе пассивный доход. Только наработать. Ну и, конечно, нас ждет 6 ноября в 19.00 по Москве. У нас будет стартовать новая площадка. Это Макси Мани. Уникальная площадка с очень хорошим доходом. И мы сегодня будем разбирать именно эту площадку. Ну и следующее, что я хочу еще вам сказать, ребята. Правильно поставленные цели всегда приводят к результату. У каждого есть своя мечта, у каждого есть своя цель. Не забывайте о своей мечте. Передавайте ей каждый день привет большой, и пусть она не думает о том, что вы так просто сдадитесь. И, конечно, правильно поставленная цель. У нас нет в компании ни программ жилищных, ни автопрограмм. У нас есть такие программы, где вы сможете заработать просто деньги. Деньги деньги а, правят миром. Вы можете и на эти деньги поехать и а, путешествовать. Вы можете приобрести себе жилье. Вы можете купить себе машину. Да мало ли куда. Нужны людям большие суммы денег. Вы можете и погасить кредиты, и ипотеку. Все что угодно. А, я хочу поздравить наших миллионеров. А, и у нас последний миллионер, который а, недавно родился, Александра. Хочу поздравить о всей души. Молодцы ребята так держать ну и как всегда начнем с того что бизнес начинается с чего ну конечно ребята он начинается а, с заполнения профиля вы прошли регистрацию а, авторизировались и первое что Заполняем профиль. Профиль заполняется а, для того, чтобы а, с вами как а, с партнером ваш спонсор имел связь. Это первое. И самое главное, чтобы ваши партнеры имели с вами связь как со спонсором. У нас почти на всех площадках а, реинвесты идут за спонсором. Поэтому а, дружить нужно со своим спонсором, уважать его, а, любить а, как мать родную. Первое, что это нужно, обязательно написать, если вы при регистрации не указали свое имя и фамилию, то, пожалуйста, уже укажите. А те, которые было, уже у нас уже произошло изменение, добавили этот пункт, зайдите, пожалуйста, наши партнеры, заполните, пропишите свое имя и фамилию. Страничку ВКонтакте, уж те люди, которые ведут серьезный бизнес, обязательно должна быть эта социальная сеть. Это социальная сеть именно для бизнесменов. Укажите свой номер телефона. Если есть скайп, укажите скайп. Нет скайпа, напишите просто нет. Ну и телеграм это уже неотъемлемая часть нашего бизнеса. Мы весь бизнес сейчас уже ведем только в телеграмме. Поэтому Телеграм должен быть у всех. Ну и следующие ячейки – это, конечно, самое главное. Это ваши платежные системы. Не прописывайте ни Perfect Money, ни Pair кошелек. Не прописывайте так, от руки. Зайдите в свои кошельки, скопируйте и вставьте. Это будет очень надежно. Дальше, дальше мы работаем, как я уже говорила, с... С картами всей Российской Федерации. Укажите номер карты или телефон и имя на русском языке. Здесь точно так. О, пропишите. Ну, я, например, написала в этой ячейке номер своей карты, написала имя свое на русском языке. Здесь в, этом яче... в этой ячейке я написала номер телефона и название банка на русском языке. Дальше. Дальше, ребята, это финансовый пароль. Это самое, вы без финансового пароля не сможете вывести свои денежные средства. Установите. Он устанавливается из цифр. Четыре или шесть цифр. В любом наборе, в любой, любые цифры, но прежде их прописывать, вы должны записать его в свой блокнот или в текстовый документ на компьютере, и сохранить, и только тогда скопировать и вставить, чтобы он у вас был сохранен. Это же ваши деньги, которые вы будете выводить на свои платежные системы. Ну и, конечно, нужно установить свой аватар и... Нажать кнопочку «Сохранить». Это все сохраняется одной кнопочкой, только фотография остается а, Обязательно, ребята, это очень важно. Бизнес всегда начинается только с заполнения профиля. Ну и, конечно, я хочу обратить ваше внимание, что не все у нас партнеры устанавливают свои аватары. Ребята, ваш бизнес должен иметь не чужое лицо – а должен иметь именно ваше лицо. Это ваш бизнес. Следующее это, конечно, при заполнении заявки на вывод. Как правильно заполнить, сделать заявку на вывод? Заявку делаете вы только один раз. Чеки, пожалуйста, не бросайте администрации в личку, выбираете платежную систему, которую вы хотите, на которую вы хотите вывести, это Perfect Money, Касса Фрей подключена все карты Сбербанка и Пайер кошелек. А если вы пополняете, вернее, пополняете кабинет с платежной системы, например, как с Сбербанка или с, карт, с других карт э, Российской Федерации, вы копируете а, карту Лены, а, переводите ей, а, заполняете здесь все пункты, а на какую сумму вы пополняете, и наж, нажимаете «Создать заявку». Еще раз прошу вас, не бросайте чеки а, в личку. А, она все видит у себя. А поэтому у нас пополнение от 5 минут ну и конечно ну, в течение часа она на, на час на полтора это отлучиться сходить в магазин, а, а так она все время на связи. это первое. А, когда вы указываете здесь последние четыре цифры вашего банка, да, последние четыре цифры, указываете имя и указываете время, когда а, вы перевели. Например, ну, в 14.45, а, например, перевели, пока вы а, заявку сделали, здесь а, проходит одна минута. А 14, пишите В 14.46, да. Не 45, а 46. Одну минуту прибавляйте. Это ничего страшного. Ну и нажимаете кнопочку «Пополнить». Как присоединиться в нашу группу? У каждого партнера в кабинете есть наша группа в Телеграме. Есть личный контакт с администрацией и есть кнопочка «Пополнить» как а, зайти в нашу группу основную. Какие на сегодняшний день у нас есть площадки? Это Идеал Мбанк. Вход можно входить на любой стол. Ну, первый стол 1000 рублей. А за один круг, одно бизнес ваше место зарабатывает 12000 и 3 клона уходят в клонопад. Идеал М-мини. Вход с первого стола 1500. Одно бизнес ваше место зарабатывает. 244 тысячи и есть выход на идеал М-Макси. С идеал М-Банка тоже есть выход на идеал М-Мини. Так что, работая на, на идеал М-Банке, вы будете получать доход по матрице, по кланопаду и Плюс по Идеал М-Мини. В Идеал М-Макси. Вход 15 тысяч. Одно бизнес ваше место зарабатывает 2 миллиона 590 тысяч. И есть выход на фабрику клонов за 10 тысяч. в Микробани. Площадка «Микромани». Фабрика клонов, здесь две программы. Одна программа на 1000 рублей, одно бизнес ваше место зарабатывает 23 тысячи, а на 10 тысяч зарабатывает 230 тысяч. «Микромани». Вход 500 рублей, одно бизнес-место зарабатывает 4 4 будет уже зарабатывать четыре с половиной тысячи. А может сегодня или завтра утром уже подключат новый, новый, нов, новый, новый маркетинг. И по новому маркетингу у нас есть выход на Ideal M Mini и на Ideal M банк Очень клево будет. Очень хорошо. Здесь площадка Fast Track две программы одна программа на 750 рублей а вторая программа на семь с половиной тысяч на этих двух программах всего лишь по одному столу это линейно шахматный маркетинг где за один круг вы зарабатываете на 750 полторы тысячи а на семь с половиной пятнадцать тысяч в разделе «Партнеры» находится ваша реферальная ссылка и отображаются партнеры на три уровня в глубину. Я думаю, что это понятно, да? Ну и наша площадка «Макси Манео. Старт будет 6.11.6 ноября в 19.00 по Москве. В 18.00 Лена будет проводить стартовый вебинар, а в 19.00 будет старт этой площадки. Как вы видите, здесь три стола. Вход открыт в любой стол. А на Первый стол – это 5 тысяч вход. Второй стол стоит 10 тысяч. И третий стол стоит 20 тысяч. Первый партнер, как только приходит и становится к вам на это место, эти деньги, 5000 идут в накопительный баланс. А со второго партнера вы уже получаете 4000 на баланс для вывода. Тысяча идет на площадку Идеал м Если вас там нет, то у вас активируется эта площадка. А если у вас уже есть эта площадка, то ваш клон становится по вашей броне. Третий партнер вам дает переход за 10 тысяч во второй стол. Первый партнер, как только он пригласил три партнера, и приходит, становится на это место. Второй партнер пригласил три партнера, и пришел стал на это место. Вам сразу 10 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер дал переход вам за 20 тысяч в третий стол. Первый партнер закрывает свой второй стол и приходит, становится на это место. Ринвест идет первого стола к спонсору. За полторы тысячи идет в идеал м Ой, прошу прощения, в идеал М-МАкси. Ребята, прошу прощения, за 15 тысяч в идеал м Третий партнер вам дал доход 20 тысяч. Второй, вернее, партнер и третий партнер вам дал доход 20 тысяч. Итого, одно бизнес ваше место прошло один круг, и вы заработали, сколько? 54 тысячи. Вышли вы в идеал М макси за 15 тысяч. И плюс вы вышли в идеал М-Банк. Если вы будете активно работать на этой площадке, то ваши доходы будут сразу же по трем площадкам. Это идеал Максимум Мани, идеал Банк и идеал Макс, э, идеал М макси, круто, очень круто. Мне, например, очень понравилось. Социальная программа наша. Микромани, Она сегодня, может быть, ночью или завтра утром уже будет работать именно по этому такому слайду, именно по этому маркетингу. Немножко изменился маркетинг, и я считаю, что и все, не только я считаю, да все партнеры, основная вся масса, которая была на вебинаре вчера, все согласились. И а, всем очень понравился этот маркетинг. А, так как была, было две ноги, а третью ногу приделали. Теперь с первого партнера у нас идет 500 рублей идет в накопление. А со второго партнера мы получаем уже 500 рублей на баланс для вывода. Как вы обратили внимание, уже я вам показываю вторую площадку. Что на первой площадке, что на этой площадке. увидите у нас или с первого партнера, или со второго партнера. У нас деньги сразу же возвращаются вам на баланс для вывода. А дальше идут ваши заработки. Это очень хорошо. У нас риска потерять свои денежные средства вложу просто ноль. Вот равны нулю. Вы их никак не потеряете. Третий партнер вам дает переход куда за, во второй стол за 1000 рублей. Первый партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится в эти. Это 1000 идет накопление. А со второго партнера вы уходите в идеал М-банк. Если вас там нет, то активируется а у вас идеал М-банк. -эм Если вашего спонсора нет, то вы становитесь к вышестоящему спонсору. Третий партнер вам дает переход за 2000 в третий стол. Первый партнер, как только приходит, он закрыл свой второй стол и пришел встал на это место. Вы сразу же Идет «Реинвест» за спонсором. Вы летите к своему спонсору по броне спонсора и за полторы тысячи выходите в «Идеал М» меню. А если вы там есть, то ваш клон летит по вашей броне. Очень круто, правда? Второй партнер закрыл свой. Второй стол и пришел встал на это место. 2000 на баланс для вывода. Третий партнер закрыл свой второй стол. Или вы помогли ему. Опять 2000 на баланс для вывода. Итого давайте подведем итог. Вы с 500 рублей ваше только одно бизнес место. Заработала. 500 и здесь 4. 4,5 тысячи. Плюс вы вышли в идеал М-банк и вышли на идеал М-мини. Если вы будете активно работать на этой площадке, то ваш доход точно также будет увеличен в 3 раза. Вы будете доход иметь по идеал М-банку и плюс по идеал М-мини. Все настолько продумано, умно, настолько продумано, вот все сделано именно для развития наших партнеров. Здесь вот не лениться приглашать и развивать свой бизнес. Ну, согласитесь со мной, но нет такого маркетинга, нет такого маркетинга, чтобы так был денежный. Вот даже возьмем... Эту площадку, да, смотрите, ребята, здесь 54 тысячи. Сколько нужно партнеров всегда спрашивать, чтобы сделать один круг? Да здесь 3, 9, 27. Всего 27 а, командных людей. Командных, не лично, а командных. И вы уже заработали 54 тысячи. Здесь точно так, на 500 рублей. 3,927 вы вышли в «Идеал М-Банк», вы вышли в «Идеал М-Мини» и плюс еще заработали половиной тысячи с 500 рублей. Круто, круто. Наша площадочка «Идеал М-Банк». Здесь всего три рабочих стола. Здесь есть реферальная привязка – и плюс у нас на этой площадке есть глобальная матрица, которая называется кланопад. Наши клоны идут, летят сюда на эту площадку, на эту матрицу глобальную. И мы по расстановке наших клонов получаем начисление по 50 рублей за каждого клона. Первый стол – это у нас 1000 рублей. Второй стол – половиной, Третий стол у нас 5000. Вход открыт у нас на любой площадке, на любой стол. Вы можете заходить и на первый, и на второй. Можно начинать и с третьего, можно сразу с трех, можно сразу с двух. Это по желанию только партнеров. Вы сами решаете, как вам начинать свой бизнес. Итак, первые активировали – первый стол за 1000 рублей. Пригласили первого партнера. И он эти деньги 1000 рублей идет в накопительный а, баланс. Второго партнера, как только вы пригласили, ваш клон летит сюда в клонопад. Вы уже ушли в клонопад. 500 рублей идет в накопление. А с третьего партнера у вас активируется второй стол за 2500. Здесь 1000 Здесь э, тысяча. И с этого партнера, со второго, 500 рублей. Вот они, 2500. Нет, как вы видите, никаких отчислений. Ни на развитие компании. Нет на администрацию. Никуда. Деньги никуда у нас не отчисляются. У нас четко все идет только от партнера к партнеру. 100% в сеть. Первый партнер пригласил три партнера. Он закрыл свой первый стол и пришел к вам в стол. Эти две с половиной идут в накопительный баланс. Второй партнер пригласил три партнера. В каждой матрице есть просто квалификация. Квалификация раньше все время говорили о том, что. Да, квалификация есть, обязательно пришел сам, приведи с собой три друга. Но сейчас как-то стали отходить от этого, но это есть правило внегласное. В матрице без приглашений вы никак не построите себе бизнес. Запомните это, только приглашая можно развивать и зарабатывать деньги. Не верьте никому о том, что можно без приглашений, можно без вложений. Без вложений можно э, сидят на буксах, там копейки, доли копеек э, щелкают. А серьезный бизнес всегда с вложениями и всегда с приглашениями. Вот поэтому, ребята, запомните, пришел сам в «Матрицу», Приведи с собой три друга. Это каждого касается. Второй партнер привел с собой три друга и пришел стал сюда на это место. Вы получаете 2000 на баланс для вывода. За 500 рублей ваш клон летит в клонопад. Третий партнер закрыл пригласил тоже три друга и пришел, встал на это место. Он дает переход за пять тысяч в третий стол. С этого партнера две с половиной и с этого партнера две, с этого партнера две с половиной и пять тысяч, правильно? Первый партнер закрыл свой второй стол, приходит, становится на это место. Реинвест идет в первый стол за спонсором. Вы получаете 2,5 на баланс для вывода. За 1,5 тысячи вы выходите на площадку Идеал М-Мини. Второй партнер, как только приходит, вы получаете на баланс 3,5. Реинвест идет за спонсором. И за 500 рублей ваш третий клон летит в клонопад. Третий партнер вам дает на баланс 4000 и плюс реинвест за спонсором. Нравится вам эта площадка? Мне очень нравится. Очень нравится. Она очень легкая. Точно так же 3,927. Очень маленькие циклы. Очень маленькие. Таких маркетингов в интернете я всегда просматриваю Выходят же без конца новые проекты, там в компаниях каких-то, в каких-то проектах стартуют новые площадки. Как начинаешь смотреть, у меня волосы становятся дыбом. Накопительные, накопительные, накопительные, накопительные, накопительные. Да, ну вот еще немножко накопительные, еще админу, а потом уже вы будете получать. Мне иногда так смешно. Пять накопительных с шестого стола только начинает а их там 18 столов. Это все эти столы нужно пройти, ребята. Или, как меня приглашали на днях, 21 стол, но э, бинар. Не тренар, а бинар. Ну это же бинарчик, он же маленький. Ну таких же 21. Так попробуйте пройти. И плюс 6 накопительных столов. Ну, до смешного иногда доходит. А у нас все круто. Кванопад, да. Начисление проводится. По расстановке. Куда стал, на какой уровень стал ваш клон, вот с того уровня у вас и будут начисления за этого клона. Чем больше вы будете пускать сюда клонов своих, тем больше будут ваши начисления. А с первого уровня вы получаете, как только стали три партнера, вы получили 150%. Со второго уровня вы получили 450, с третьего 1350, с четвертого 4500. И только один ваш клон принесет вам 4 миллиона 428 600 рублей. Чем больше вы будете запускать сюда клонов, тем больше будут расти ваши доходы. Но для того, чтобы себе здесь наработать пассивный доход, нужно его наработать. Здесь его так просто не бывает. Как же без ваших клонов, если вы не будете, будете сидеть на пассиве и не запускать сюда клонов, а какие тогда вы ждете начисления? У меня там некоторые партнеры есть, сидят, ждут начисления. А какие начисления вы ждете, дорогие мои, когда вы не запустили ни одного клона? прежде чем ждать начислений ждать себе пассивного дохода так и пассивный доход нужно наработать от слова работать ну и наконец-то моя любимая площадка идеал М мини как вы видите, здесь 5 рабочих столов, а шестой стол – это полностью ваша зарплата. Но у нас зарплата идет. Все, что зеленым, это полностью зарплата. Как вы видите, все зеленое. Все с каждого стола идет на вывод. Полностью все, весь зеленый слайд. И вход открыт в любой стол. Можно заходить сразу на 2 стола, можно на 3. Можно старт делать своего бизнеса с 4 стола с 12 тысяч. Можно и с 5 с любого стола вы можете, это все только по желанию, ваше желание. Хотите быстро заработать деньги, значит, можно сократить количество приглашенных партнеров, можно начинать с 12 тысяч. Это не такая большая сумма. В подарках некоторые партнеры, а даже мои, подарили не 12 тысяч, а намного больше. И пришли оттуда без, без подарков. Вернулись все а, без подарков. Сказали только потеряли деньги, надарились. Вот так. На этих досках. А там, а я говорила, предупреждала, там 15-уровневая, а, а, делящиеся доски, 15 уровневые делящиеся матрица. Это вообще утопия. Нет, пошли. Ну, теперь вернулись. На первый стол полторы тысячи. Первый партнер, как только приходит, эти полторы тысячи идут накопления. Со второго партнера вы сразу получаете полторы тысячи свои обратно на баланс для вывода. Третий партнер, третий партнер вам дал переход за три Куда? Во второй стол. Первый, второй. А вот здесь уже у нас со второго стола у нас начинает работать реферальная привязка. Реферал. И начисления идут и, и, и на три уровня в глубину как только второй партнер к вам становится вы 1000 рублей получаете по 1000 получает ваши два спонсора к вам ко второму партнеру стали три партнера вы получили 3000 к этим трем стали каждому по три это 9 партнеров вы получили 9000 третий партнер вам дал переход за 6000 третий вы заработали? 13 тысяч только с этого стола. Первый, второй, третий вам дал переход за 12 тысяч четвертый стол. Вы точно так же 13 тысяч заработали с этого стола. Со второго партнера летит за 3000 по вашей броне. Реинвест второго стола. Тысячу получаете на баланс. 3000 и 9 тысяч вот они ваши 13 тысяч первый партнер второй партнер вы получаете сразу 7 тысяч по две с половиной получает ваш спонсор не забывайте что и вы спонсор вы эти спонсорские вы будете плюс получать по маркетингу плюс э, реферальные и плюс спонсорские вот какой ваш доход на этой площадке очень крутой как только к этому партнеру пришли стали три партнера, вы получили 7500. Как только стали, пришли, к этим трем пришли каждому по три партнера, вы получили 22500 рублей. Третий партнер дал переход куда? На пятый стол. С, с четвертого стола 37 тысяч. 37 тысяч. Круто, очень круто. Первый. Второй партнер. Клон летит за 6 тысяч по вашей броне на третий стол. Получаете 10 тысяч вы, по 3 тысячи получает ваши два спонсора. Под него стали 3 партнера, вы получили 9. Под этих трех пришли 9 партнеров, это будет 27. 000. Вы получили 2 тысячи, идет в накопительный баланс прибавляется к 20, 24, 24, 48 и плюс эти две тысячи и автоматом активируется за 50 тысяч шестой стол. Это третий партнер вам дает переход этот. Только с этого стола 46 тысяч. Круто, очень круто. Первый партнер 35 на баланс за 15 идеал М-Макси активируется. А если вы там уже есть, ваш клон летит туда. Второй партнер 50 на баланс, третий партнер 50 на баланс. Итого, одно лишь только ваше бизнес-место заработало 244 тысячи. С этого стола, с 6-го вы 135 тысяч заработали. Это без учета ваших спонсорских вознаграждений. Они не учитываются, сюда не входят в эту сумму. Их просто невозможно сосчитать. Ну, еще следующая площадка. Это тоже моя идеал М-Макси. Крутая площадка. Вход на нее уже будет выход с идеал м Мини, будет теперь с Макси Мани, можно выйти на эту площадку и можно ее купить за 15 тысяч. Это не такая большая сумма. Первый партнер приходит, эти 15 идут в накопление, а со второго партнера пять тысяч идет на баланс для вывода, а за 10 у вас активируется программа «Фабрика клонов». Третий партнер вам дает переход во второй стол за 30 тысяч. Первый – это точно так же, как и на мини 10 тысяч получаете вы, по 10 получает ваши два спонсора. Как только под второго партнера пришли, стали три партнера, 30 получили – пришли 9 столи партнеров 90 тысяч третий партнер дал переход за 60 тысяч в третий стол и того 130 тысяч только с этого стола точно так и вы зарабатываете на этом втором столе на третьем столе 30 тысяч единственный клон летит по вашей броне за 30 тысяч на второй стол точно так вы перешли в четвертый стол. На четвертом первый, второй вам на вывод 70, по 25 ваши спонсоры получают. Пришла вторая линия, встала 75, третья прибежала, встала 225 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер дал переход, пятый стол за 240 тысяч. 370 тысяч только с этого стола. Первый. В накопление со второго клон летит за 60 тысяч по вашей броне на третий стол. Вы получаете 100 тысяч, по 30 получают ваши два спонсора. Вторая линия это 90, третья линия это 270. Третий дал переход за 500 тысяч в шестой стол. 460 только одних реферальных. Ребята, ну вот, вот только вы вдумайтесь. Только одних реферальных вознаграждений. Реферальные – это просто кошмар. Просто, просто ужас. 460 тысяч, почти полмиллиона. Круто, очень круто. Первый партнер, вам 500 на баланс. Второй партнер, 500 на баланс. Третий партнер, 500 на баланс. Итого ваше только одно бизнес-место. А за этим вашим бизнес-местом идут ваши же клоны сюда. И каждый ваш клон заработает по 2 миллиона 590 тысяч. Но вот эти спонсорские вознаграждения, они не входят в эту сумму. Вы представляете, сколько вы еще на спонсорских заработаете? И плюс... Вы же будете, ваши клоны, клоны ваших партнеров будут выходить на фабрику клонов, и на фабрике клонов вы, будет еще ваш пассивный доход. Представляете? Какой, к, какие у нас доходные площадки? Я просто хочу напоследок сказать. Что талант выигрывает игры, а вот команды выигрывают чемпионаты. Ребята, командная работа имеет самое, самое, это самое главное. В матрице это командная работа. Это неотъемлемая часть матрицы. Это команда. Без команды, конечно, очень тяжело. Ну, у нас есть такие площадки, где можно наработать себе команду. Это такая площадочка, как FastTrack. Это две программы, которые... Одна программа с одним столом на 750 рублей, а вторая программа это на 7500 тысяч. Уж выбирать, на какой программе вам нарабатывать команду, это уже вам. Первый партнер приходит у вас 750 сразу идет на баланс для вывода. Второй партнер вам дает реинвест за спонсором. Третий партнер вам опять 750 на баланс для вывода. Вот, вы получили полторы тысячи. Активируйте площадку Идеал М-мини за полторы тысячи точно так каждый партнер ваш работая на этой площадке приглашая точно так как и вы и будет следом выходить сюда активировать мини вот так вот можно за 750 рублей и двигаться по площадке идеал м мини и наработать на этих на этой вот на 750 рублей ну а на семь с половиной тысяч это первый партнер приходит, вам 7,5 на баланс для вывода. Второй – реинвест этого стола. Третий партнер – это 7,5 на баланс для вывода. Также точно четвертый – 7,5. С пятого – опять реинвест. С шестого – опять 7,5. Здесь точно так. И так до бесконечности. До бесконечности. А здесь уже 15 тысяч заработали. Активируйте площадку «Идеал М-Макси». Вы же будете... Это шикарная площадка, это наши основные. Это... Вы на этих площадках можете себе и жилье купить, а, да, и э, квартиру купить, и погасить ипотеку, и а, погасить кредиты. Да мало ли, куда нужны большие суммы. Да хоть самолет купить, работая у нас. Фабрика клонов именно мини. Это три семиместных стола, два рабочих, а третий стол это ваша зарплата. Я не люблю семиместные столы, ребята, поэтому, ну, честно сказать, я люблю тренары. В семиместных столах плечи всегда идут куда? вышестоящему спонсору. Вышестоящему идут плечи. А нижний ряд ⁇ это полностью ваша зарплата. А с нижнего ряда здесь на первом столе у вас здесь брони двойные. Вы выставляете первую бронь и вторую бронь. И как только становится к вам под вот, этого партнера, становится, это может быть партнер ваш, это может быть партнер этого партнера. Но реинвест вы выставляете сюда и закрываете своим реинвестом, закрываете себе одно плечо. Со второго партнера эта тысяча идет в накопление. С третьего партнера вы эту тысячу получаете обратно к себе на баланс для вывода. А с четвертого уже идет переход в следующий стол а дальше идут ваши уже заработки. Вы вернули свои вложенные 1000 рублей. Первый, второй – это в накоплении. Третий вам дает 2000 на баланс для вывода. А третий дает, ой, четвертый дает переход за 6000 в третий стол. Первый, второй, третий и четвертый партнер – это по 5000 на баланс для вывода. И Реинвесты за спонсором. Все реинвесты пойдут за спонсором. Это очень выгодно. Теперь все ваши партнеры возвращаются именно к своему спонсору. Не потеряется теперь ни один партнер. Фабрика конов. Макси. Здесь то же самое. Все плечи вышестоящим а нижний ряд это полностью ваша зарплата второй партнер как только пришел и стал на это место вернее мы будем считать его первым а он реинвест идет по вашей броне второй партнер вам 10 тысяч накопления Третьего партнера вы 10 тысяч свои возвращаете обратно на баланс для вывода. А если вы вышли с идеал ой макси вышли на эту площадку, то это уже ваш доход. С четвертого партнера вы переходите во второй стол. Первый, второй, третий партнер вам дает 20 тысяч на баланс для вывода. Четвертый партнер дает 50 000. Переход за 60 тысяч в третий стол. Первый, второй, третий, четвертый вам дают по 50 тысяч на баланс для вывода. И плюс реинвесты за спонсором. Вы, каждый этот партнер, который стал, он возвращается к спонсору.